Здравствуйте! Сегодня буду делать замену термостата К-59Л-1275. Длина этой трубочки испарителя где-то около 230 см. Холодильник стенул. Выключаем холодильник с розетки и приступаем к снятию термостата. Сперва делаем разборку. Снимаем эту планку, название стену. Берем нож и ножом аккуратненько поддеваем поделим и снимаем сняли снимаем ручку терморегулятора ключом на 14 откручиваем гайку на ручке термостата терморегулятора это на 14 открутили вот такая гаечка открутили ее здесь откручиваем три винтика этих Снимаем крышку, сняли крышку, как мы разбираем, аналогично так и будем производить сборку, запоминаем. И нумерацию видим, чтобы нам не забыть, два, три сразу пронумеровать маркером, пронумеровали так аккуратненько. Так. Ослабляем здесь два винта. Крепление дверки. И здесь запасных. Так, тоже головочку. Ключи под головку хорошенько. Ослабиваем эти боку. Здесь под отвертку тоже ослабиваем. И круче полностью не надо. Тут достаточно ослабить. Головочку берем на 5. Вот, головочка на 5. Разворачиваем в холодильнике. Потом... И сзади вот смотрим. Тоже на крышке 3 винтика есть тоже вот один посередка один два и третий там и здесь на защитной крышку тоже три винтика раз посередке и внизу откручиваем эти все винтики все вот эта крышка у нас так отгибается с одной стороны достаточно и теперь снимаем крышку холодильника все сняли крышку оследуяем здесь один винтик крепления трубочки испарителя на термостате мы вот. видим как идет запасы. и в самом отсеке холодильника который необходимо проделать некоторые операции берем нож и снимаем здесь заглушку подеваем ее аккуратненько и так снимаем вот такую заглушку сняли берем отвертку там обычно винт крессообразный И откручиваем здесь этот винт. Открутили. И на себя выдвигаем эту крышку. Вот выдвинули. Винтик здесь вот такой. И вот видим, вот эта трубочка идет от термосата трубочка испарителя. В конец этой трубочки крепится под этой круглой пластиной. Откручиваем этот винт. С задней стороны вытаскиваем ее. Вот она здесь находится. Ее вытаскиваем свободно. Все. Аналогично как вынимали термостат, так и будем его заправлять по месту. Распрямляем эту трубочку термоиспарителя. Эту трубочку мы распрямили. И теперь заводим так же самое в это гнездо. Вытягиваем побольше. И делаем определенную форму, как здесь есть, вот она, вот так, вход здесь и вокруг делаем помаленечку изгиб. Вот так по месту заправили эту трубочку, вот так она должна выглядеть. И ставим ее туда. Здесь ее трубочка, это прокладываем по верху, вот так заправлена. данная трубочка по месту. Теперь берем эту крышку, тут должна сверху быть, чтобы эта трубочка входила в этот паз. Вот этот пазик должен ходить вот сюда. Все. И теперь винтом это закручиваем. Берем болтик и закручиваем. Эту трубочку подводим под крышку, загибаем здесь лишнюю трубочку. Здесь делаем петлей. Вот так берем ивоночку раз. И все, у нас она образовалась в петля. петлях. Берем скотч обыкновенно и прижимаем. Тогда у нас будет она стоять на месте. Трубочка. Вот. Здесь и здесь так же самое. И ставим крышку по месту. Все, закрепляем болты. Все ставим по месту. Подключаем все клемы как положено. Включаем розетку и проверяем на работоспособность. Все. Слышим. Холодильник заработал. Термостат значит у нас работает все, теперь нам остается поставить на маленький режим, чтобы убедиться, что вскоре он отключится или нет. Вот поставлю я на самый маленький режим. Он наберет определенную температуру и должен отключиться. Холодильник работает. Открываем дверь и проверим, все ли в порядке внутри. Как видим, свет горит внутри холодильника камеры. Все в норме. Все, холодильник работает. Все нормально. Камера уже у нас холодная. Холод пошел. Сам процесс охлаждения холодильника пошел. Все. Теперь можно на место ставить эту верхнюю панель и закрывать декоративную планку этой панели. Все. Данная работа по замене термостата проделана нами. С вами был канал Делаем И Сами. Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает получать известия о добавленных мной новых, интересных и полезных видео, что подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.